Лепка. yeah yeah <laughs> Субтитры делал все Не <свес> в <свес> <свес> <свес> Ну, не в кофе. Не в Не Hope <laughs> that Нет, yep. правда. Yep. Нет, да. Нев, нев котик, нев, И Девка, девка, девка, девка. Все не в Нет, yeah, все. Sure.